подписчикам-гостям. Я Джетли. И это новое видео, которое некоторые очень сильно ждут, но <laughs> я вам могу сказать, что в этом видео ничего особо важного не будет. Потому что я не могу снимать видео, пока я не нахожусь э, там, где я его снимаю. Обычно, да, то есть... Э, ну, сами знаете, где я. я. Сейчас катаюсь по разным другим местам, которые снимать нельзя, к сожалению, потому что ну, вот ну мне сказали, что нет. Я могу снять какое-нибудь видео с прогулочкой, если вам это будет интересно. Но для этого вы должны сказать об этом в комментариях. Вот. И, конечно, я бы хотела, я бы очень хотела, чтобы вы немножечко проголосовали. Сейчас я влезу сюда, где рассадка. и, Короче, чтобы вы немножко проголосовали о том, какие видосы, ну типа из старых тем, вам больше нравятся. Следующие несколько видео, скорее всего, будет просто про макияж, как я крашусь. И все. И все. Больше ничего. Если вам это интересно, можете написать об этом в комментарии или в группу ВКонтакте. Вот. Скажем так, у меня сейчас некий, некий, некий моральный спад которые я устраняю, и это, в принципе, мне удается потому что, ну, почему бы мне это не давалось бы. Вот. И плюс я налаживаю некоторые свои дела. Так что, как-то так. Я хочу, чтобы вы проявили какую-нибудь активность, ну, как какую-нибудь. Я хочу, чтобы вы просто проявили активность, и написали, каким бы видео вы хотели видеть в следующем, если это будет не макияж. То есть чайные истории, там, чайные разговоры, допустим, да. Прогулку по каким-нибудь красивым местам. Благо, здесь их довольно много. Вот, или что-то еще. Скажите, пожалуйста, и.. Я попробую, по крайней мере, сделать одно из следующих видео именно таким. Хорошо? Вот, в общем, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.